Мороз и солнце, день чудесный, вот вы уже скользите на лыжах по снежному насту, впереди желанная горка, вы отталкиваетесь и едете на лыжах вниз по склону навстречу свежему ветру и впечатлениям. Как здорово помечтать, что ты здоров и бодр и не изменяешь своим пристрастиям и увлечением. Пожалуй, остановить увлеченного романтика может только боль в коленях или других суставах, но можно ли мечте осуществиться вопреки своим болевым ощущениям? И какая же болезнь постерегает каждого из нас? Заболевания опорно-двигательного аппарата – это наиболее распространенная группа заболеваний не только у нас в Татарстане, в Российской Федерации, но и во всем мире. Примерно 10% от всего взрослого населения, это от 18 лет и выше, они болеют дегенеративно-дистрофическими заболеваниями суставов, такие как остеоартроз наша хрящевая ткань похожа на сетку. Она состоит из клеток хондроцитов, коллагеновой структуры основного вещества. важнейшими компонентами основного вещества являются гиалуроновая кислота и сложные протиогликановые комплексы. Нити гиалуроновой кислоты пронизывают все пространство хрящевой ткани. Также гиалуроновая кислота обеспечивает смазку поверхности хрящей. Основное направление применения этого оборудования заключается в изучении минерализации костной ткани, или другими словами, для определения Остеопороза. Определить минеральную плотность костной ткани теперь можно и в отделении лучевой диагностики медико-санитарной части Казанского федерального университета, в которой установлен новый современный рентгеновский остеоденситометр. Благодаря рентген-денцитометрии выявляемость остеопороза выросла в несколько раз за последние годы, поскольку такого метода, как денситометрия, еще 20 лет просто не существовал, 20 лет назад. Исследование, проводимое с помощью этого прибора, называется денситометрия. Оно позволяет выявить остеопороз, возникающий в силу возраста или гормональных изменений, и спрогнозировать риск возникновения перелома в течение ближайших 10 лет. Уникальность данного оборудования, данного аппарата в том, что он позволяет проводить измерения плотности, минеральной плотности костной ткани Позвоночника, нижней части позвоночника в первую очередь это поясничный отдел. Ну и не исключаем и грудной отдел в прямой и боковой проекции. Стоит напомнить, что 2017 год указом президента Республики Татарстан объявлен годом профилактики травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Свой вклад в это дело вносят и врачи университетской клиники. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.